всем привет ну вот начинаем мы видосики как бы так скажем был в отпуске маленечко пересматривал структуру видосов и теперь стабильно два видео в неделю ну максимум три больше не будет и сегодня вот хочу вам показать вот это вот приложение таких приложений в принципе много вообще в сети но это единственное приложение из мною перебранных, наверное, больше десяти однозначно, показал правильно, правильно показал камеры, которые у меня есть на смартфоне. именно точные их данные, этих камер. Вообще отличнейшее приложение, которое показывает процессор, какой у вас, память какая у вас, дальше сеть какая, ну и все остальное. Аккумулятор точные значения датчиков все какие есть вообще в принципе на вашем смартфоне функции какие присутствуют то же самое и так далее и тому подобное как я уже сказал камера линейка компакс, уровень духа даже есть да и фонарик также можно протестировать вообще в принципе данный смартфон просто протестировать на наличие всего что тут есть потом посмотреть Телефон, выбрать какой-то бренды, сравнить даже, есть какие-то новости. И есть форум, где можно задать вопросы и получить на них, соответственно, ответы. Так что, дорогие друзья, советую вам скачать данное приложение. Вы сможете в описании видео, если вас интересуют параметры именно вашего смартфона. Пока!